Если мы хотим играть на фортепиано, у нас есть два пути для создания звука. Первый физический или акустический. Второй цифровой или электронный. Так или иначе мы будем нажимать на клавиши, но принцип получения звука будет совершенно разным. В первом случае при нажатии на клавишу срабатывает механизм, и молоточек внутри пианино ударяется о струну, которая начинает вибрировать и зарождается звук. Такое фортепиано называют акустическим, механическим, традиционным или просто обычным. Второй случай – это цифровое пианино. Его также называют электронным или электрическим. У него внутри нет никаких струн, звук уже записан, внутри него в виде файлов, и при нажатии на клавишу он воспроизводится из памяти инструмента. Конечно, технология создания звука может быть разной, но чаще всего в ее основе лежат именно образцы звучания обычного фортепиана. Воспроизведение звука происходит либо через динамики, либо через наушники. С профессиональной точки зрения цифровое пианино не может быть полноценной заменой акустическому. Живые деревянные инструменты дают более богатую палитру звучания. Именно такие фортепиано используются в концертных залах, музыкальных школах и консерваториях. Зато цифровые инструменты более практичны, поэтому служат хорошей альтернативой для обучения и домашнего музицирования. Они подключаются к розетке и не требуют настройки особой температуры и влажности. А еще они более доступны по цене.